Всем привет, меня зовут Глеб и с вами, как всегда, сигарет нет. В этом видео я расскажу вам про новый девайс от компании GeekVape под названием Aegis S100. Перед началом сразу же хотел бы сказать, что ко мне в руки попал образец не для продажи, поэтому конечный вид упаковки и ее содержимое может отличаться от моего. В моей версии это огромная коробка, выполненная из плотного картона. На лицевой панели изображен лишь логотип компании и указано то, что это образец не для продажи. Ну а на противоположной стороне, как бы это ни было удивительным, технические характеристики и комплектация. Я думаю, что у всех пользователей будет примерно идентичный комплект, то есть сам девайс, бак и запасное стекло. Также в моем комплекте находится кабель USB Type-C для зарядки и дополнительный испаритель. Ну что ж, пришло время обсудить его внешний вид. Он как две капли воды, похож на своих старших братьев. Все та же кожаная вставка, небольшая металлическая рамка, кстати, в моем случае она хромированная, и выглядит просто потрясающе. А вот сам корпус мода теперь не прорезинен, а выполнен из металла. Производитель на выбор представил нам аж 5 различных цветов. Габариты у девайса совсем небольшие, и он с легкостью помещается в одной руке. На передней панели располагается прямоугольная и довольно удобная кнопка Fire, выполненная как своего рода курок. Чуть ниже находится цветной информативный дисплей и в самом низу расположились кнопки плюс и минус. В верхней части под большой резиновой заглушкой располагается порт USB Type-C для зарядки устройства. С левой стороны от панели управления располагается новшество, которое было введено еще в GeekWave L200, то есть специальный рычажок, который блокирует управление устройством. Для чересчур нервных его можно использовать как антистресс. В нижней части устройства находится крышка аккумуляторного отсека. Кстати, девайс работает на сменных аккумуляторах формата 18650, за что производителю можно поставить огромный лайк, так как если у вас сел аккумулятор, вы достали, установили новый и вуаля, у вас полностью заряженный девайс. Заряжается данный девайс силой тока в 2 ампера. Это очень быстро и означает то, что любой стандартный аккумулятор с объемом от 2500 до 3000 мАч будет заряжаться примерно за полтора часа. Фирменную тройную защиту от пыли, влаги и ударов производители усовершенствовали до IP68. А это означает, что девайс теперь способен пережить более глубокие погружения и более сильные удары. Теперь пришло время поговорить про атомайзер. В качестве комплектного бака используется Зевс Сабом Танк. Это самый обычный Zevs, только работающий на испарителях. Заправка здесь верхняя и кольцо регулировки обдува также находится сверху Такое расположение обдува обеспечивает непроливаемость системы В конце видео я хочу сказать, что ребята из компании GeekWave выпустили очередной крутой девайс, который подойдет любому пользователю У него сменные аккумуляторы, у него максимальная мощность 100 Вт, у него большой объем бака Ну и сам по себе бак ZEVS является одним из самых вкусных атомайзеров на сегодняшний день Спасибо за просмотр и до встречи на нашем канале.